Быстрый и срочный ремонт, производимый на скорную руку, часто заканчивается непредсказуемым результатом, меняющим начальное представление об устройстве доступности, имеющейся в нашем пользовании техники. Все то же наше предположение о незначительности похожей проблемы, часто заводит нас в тупик, а бывает и вовсе отпугивает от возможности самостоятельного ремонта, или от желания раскрыть причину самой неисправности. Мембрана топливного насоса обычно не имеет видимых повреждений, да и стоит ли чего искать на ней, так как очень хорошо бывает видно, когда карбюратор был установлен и как долго он проработал. Мембрана дозирующей камеры в хорошем состоянии, когда она не имеет следов механических повреждений и сохраняет эластичность. Поп-топливная топливной системы дозирующей камеры, именуемый нашим наречием топливной иглой, должен легко открываться при легком нажатии на рычаг управления. Значительный износ на пятке рычага от толкателя мембраны дозирующей камеры можно заметить при детальном осмотре. Износ не особо влияет на работу топливного клапана, а больше указывает на некоторые технические погрешности сопрягаемых элементов, когда толкатель мембраны упирается в пятку зафиксированного рычага управления. Топливный клапан дозирующей камеры может подклинивать в закрытом состоянии. Толкателю мембраны необходимы больше усилий, чтобы надавить на рычаг клапана. Возникающие дополнительные силы трения между толкателем мембраны и пяткой рычага, увеличивают износ вместе их соприкосновения. Если в только что описываемом примере, Причиной незначительного износа рычага топливного клапана являлось заедание собственного клапана в своем седле, то в другом случае более значительный износ проявляется при нашем вмешательстве или при небрежной сборке, когда пятка рычага отогнута немного вверх. Следует упомянуть, что немаловажное значение имеет и жесткость пружины, которая должна надежно удерживать клапан в закрытом состоянии, и в то же время не препятствовать легкому и свободному открыванию клапана при воздействии на рычаг толкателем мембраны. Работа карбюратора, да и всего двигателя, зависит от состояния импульсного канала, от его герметичности, сохраняющей целостность канала для прохождения импульса, от картера двигателя к надмембранной камере топливного насоса карбюратора, который проще будет назвать импульсным насосом, но тот, кому как удобно. Сила импульса зависит от состояния сальников коленвала и состояния поршневых колец. Герметичность канала обеспечивается состоянием мембраны топливного насоса и плотным прилеганием соприкасающихся поверхностей сопрягаемых частей карбюратора и его, патрубка, патрубка карбюратора и цилиндром поршневой камеры, цилиндром и картером двигателя. Если при поиске неисправности хоть иногда брать во внимание вышеперечисленные условия, которые должны обеспечивать герметичность импульсного канала, то обязательно следует обращать внимание на состояние уплотняющих прокладок, а особенно на прокладку между карбюратором и патрубком. После профилактики, или после ремонта, при установке карбюратора над двигатель, нужно с одинаковым усилием равномерно вкручивать крепежные болты в патрубок. Карбюратор может быть установлен с перекосом и с пережатием, из-за чего импульсный канал окажется не герметичным. Импульс будет слабым, а возможно, и вовсе пропадет. Прокладки в соединениях между деталями в некоторых местах являются обязательными, и технически пока не могут заменяться уплотнительной пастой, или герметизирующей мастикой. Прокладка, устанавливаемая между карбюратором и двигателем, не имеет строгих технических ограничений. Достаточно, чтобы она была немного эластичной, устойчивой к разрыву, не жесткой, бензомаслостойкой, легко обжималась. Что касается температурного воздействия на прокладку, так вместе месте ее установки температура даже на самом разогретом двигателе невелика. Из-за специфики этой техники, из-за того, что разборка в этом месте производится часто тот, в качестве прокладки для уплотнения можно использовать картон или пресс-шпан. Бумажная прокладка удобна тем, что она бензо и маслостойкая, не растягивается, хорошо уплотняется, а в нужный момент всегда найдется чем ее заменить. Для того, чтобы прокладка соответствовала контуру используемой поверхности, можно использовать масляный отпечаток той же поверхности. Машина масла тонким слоем наносится на шаблонную поверхность, прикладывается картон, и плотно обжимается по всей площади. Хорошо заточенной выколоткой соответствующего диаметра, вырезаются ровные отверстия под крепежные болты. Отверстия для диффузора, вырезаются маленькими изогнутыми ножницами, или выколкой соответствующего размера, Наносим тонкий слой машинного масла на вторую поверхность и получаем отпечаток, на котором уже видно место под отверстие импульсного канала. Регулировочные винты на карбюраторе после запуска устанавливаются в оптимальное положение, так как ранее, с выжатой прокладкой, работа карбюратора корректировалась в процессе работы двигателя по нескольку раз и на ходу. Бензопила с двухтактными двигателями бюджетного варианта, стандартная прокладка между двигателем и карбюратором часто не применяется. Карбюратор к двигателю соединяется через эластичный резиновый патрубок и при достаточном сжатии соединение очень хорошо уплотняется. Работа двигателя с подобной системой соединения карбюратора к двигателю, часто сбивается из-за плохого уплотнения между карбюратором и патрубком. Импульс для топливного насоса проходит по изолированному каналу, следовательно, он с равной образующей его силой доходит к мембране топливного насоса. А вот работа дозирующей системы нарушается, так как разряженный поток воздуха, проходящий через диффузор карбюратора, недостаточен для образования оптимальной топливо-воздушной смеси. При закрытой тросельной заслонке, и в положении ее в режиме разгона двигателя, через плохое уплотнение между карбюратором и патрубком, в рабочую камеру двигателя дополнительно поступает воздух. Поток воздуха, проходящий через диффузор, карбюратора ослабевает и не в состоянии с достаточной силой управлять мембраной и топливным клапаном. Двигатель теряет малые обороты и неустойчивых держит при полностью открытой, дроссельной заслонке. Топлив воздушная смесь беднеет. Завести такой двигатель бывает затруднительно при первом запуске, а особенно на горячем цилиндре после остановки. Get it, get